Почему сказал, что не уже ко мне? Вот и у меня. Видите, то есть система очень простая. 80 разводов в стране. Смотрите, система очень простая. Встречаемся, наслаждаемся друг другом. Три года наслаждения имеет какое-то более-менее нормальную силу. Дальше. 4-5-6 лет, дальше еще 3-4 года терпим, что наслаждения уже нет, потому что балдеть от секса не получится больше 3 лет. Вот, понаслаждались, все, надоело уже, с одним человеком надоело, дети есть уже, допустим, да? Вот, просто дальше тоскуем друг с другом, потому что любовь в служении вырабатывать не знаем как, не знаем, что такое служить близкому человеку, почувствовать в нем чистоту, не знаем такого ничего. И дальше просто берем и бросаем близкого человека, потому что деваться некуда. Люди не знают, как правильно жить, из-за этого 80% разводов. Нет другой причины. Почему мы бросаем друг друга? В чем причина? Причин другой нет. То есть хочется наслаждаться жизнью, жизнь проходит, с близким человеком уже наслаждения нет, а любовь воспринимается только одним способом, через сексуальное или телесное наслаждение, то есть через кайф любовь воспринимается. Это закончилась система, давай к другой бежать. А последствия человек не понимает. Вот он сбежал от жены, последствия не понимает. Для мужчины и женщины будут последствия. Я сегодня на лекции об этом буду говорить. Но человек не знает этих последствий, поэтому бежит дальше. Рассказывайте. Ну, может, вернется? Как вы чувствуете? Нет, не вернется. Ну, а у меня-то есть... Может быть, это а кто вам такое сказал слово? Непреодолимая я семейная карма. Ну вас... это же редко бывает. Почему вы именно про себя спросили? Ну и что? Люди же невежественные. То есть у вас нормальная семья была, у нее не было причины уходить вообще. Вы же нормально себя с ним вели, так? Вы разумная женщина. Так? Вы ругались, нет, с ним? Ну, у нас временем, конечно, в создали отношения, и муж погуливал периодически. Ну, видите, то есть бессовестная жизнь. То есть, ну, понятно, что если человек гуляет, какие могут быть хорошие отношения. Ну, как вот человек гуляет, а ты будешь ему улыбаться? Понятно, что ничего такого не будет. Самое, знаете, странное, что он верующий человек церковь ходит. Ну, это не признак веры. Куда-то мы ходим. Вера в сердце живет в виде совести. Есть люди, которые не ходят в церковь, но они с верой в Бога живут. Совесть у них есть. Есть люди, которые ходят в храм и при этом не имеют совести. Это все нет такого вот. Само поход туда не является признаком совести. Вот, а что, вы не решали вопросы тогда, если он ходит в церковь, надо прийти к его наставнику в теле, разводить сердце, сказали, ничего хорошего не будет. Он все равно, да? Да, он сказал, я боюсь, но разведусь. Боюсь, я не трус, но я боюсь. Есть способ сохранить семью. Через наставника. У него сейчас есть кто-то другой? Есть наставник. У него кто-то другой есть? А, да, скорее всего, да. Ждите где-то у вас тяжелый период идет еще э, чуть больше года. Год и где-то два месяца тяжелый период. Вот. Потом по вашей судьбе у вас может быть, могут быть отношения. Но и в это время у него, потому что у вас судьба синхронизирована, в это время у него там начнется расколбас тех отношений. И не такой, как у вас. Там она его будет нормальная подпинывать. Вот. Потому что чем жарче начинаются отношения, тем жестче они потом заканчиваются. У вас спокойные, хорошие, правильные отношения были. Ему просто хотелось сладкой жизни. Вот. Сейчас он получит по башке от судьбы, и в это время у вас будет шанс его вернуть. Ну, Где-то через год и два месяца начните. Контакт не теряйте с ним, общайтесь, пытайтесь. Ну да, нормально, контакт не теряйте, простите ему сейчас. Вы не простили. Да. Есть три стадии приближения к победе над судьбой, я сегодня об этом буду говорить. Пройдите эти три стадии, простите ему, простите его, вот, и по-доброму к нему относитесь. Главная причина того, что произошло, является неразвитость его нравственная и ваша. Потому что когда солнце восходит, туман рассеивается. Если вы развиваетесь духовно, то туман вашей судьбы рассеется несомненно, потому что он представитель вашей судьбы. У вас, к сожалению, тоже не все в порядке с судьбой, то есть вы жестили в прошлой жизни, будучи мужчиной, но вели себя очень жестко с женщинами и получили вот такой ответ от судьбы, обратную связь. Потому что то, что произошло в этом браке, к сожалению, не является чем-то случайным, это уже не первый раз в вашей жизни происходит, что вас жестоко бросают. Это просто ответ вашей судьбы на прошлую жизнь. Вы очень такой категоричный, сильный человек. И вот эту категоричность и силу вы использовали не в ту сторону, в прошлом, а сейчас получаете по башке за это. Вот. Значит, надо просто молиться, раскаиваться за то, что было в жизни, хотя вы этого не помните, к сожалению, мы не помним прошлую жизнь. Вот. Поэтому как бы раскаивайтесь, молитесь, и постепенно судьба даст вам свои подарки. То есть нет такого, что у вас нет возможности быть счастливой в семье. Такие вещи вообще очень крайне редко случаются. В основном человек потрудился, дальше живет нормально. У каждого свои трудности в жизни, надо их преодолевать. Спасибо. Девушка в синий. Печальная девушка в синий. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Я вас благодарю за лекцию вашей. Она меняет жизнь. У меня два вопроса. Как женщине перестать быть черствой, сухой, нарушением, Вы говорите сейчас о наполненности, о количестве счастья внутри. Количество счастья внутри бывает двух вариантов. Или просто по судьбе приходит время, когда человек счастлив. Например, года полтора назад вы были счастливы внутри, у вас много счастья было, вы дарили всем. А сейчас у вас мало, потому что период такой идет. Время заставило вас быть несчастной. Время так действует. Ну, по крайней мере, сейчас еще и период тяжелый наложился. Вот, как быть такой, как быть? Надо быть смелее, сильнее, как личность. Женщина и женская сила, вот, вот такая вот женская сила в улыбке, в улыбке. И пришла, и Вот это и есть женская сила. Улыбки. Ну-ка улыбайтесь. Чего вы не улыбаетесь со мной разговаривать? Ничего, я вас вообще не обвиняю ни в чем, я вас тренирую. У каждого же есть сила у человека, женская сила, вот радость, улыбка, это женская сила. Мужская сила, ну, такая, у каждого своя, надо быть сильным человеком, не надо быть слабым. Слабые люди несчастные, сильные, счастливые. Сила берется от Бога, от веры, от молитвы, от праведной жизни, от отношений самопожертвования, а также от природы, от спорта. Вы во сколько встали сегодня с постели? Шесть. Зарядку делали? Да. А что ходила? -то? Да. Я тоже поздно лег. Но зато сегодня я пробежался, километра два с половиной, три. Пробежался и пободрел. Тоже надо пробежаться завтра. А? Видели? Рядом живете? Ну, Ну и что, нормально бегал? Какие оценки? Красиво? У меня уже больше пятидесяти. Вряд ли это красиво было, но бегал как мог. Помощник мой, правда, отстает, что-то вроде молодой. Ну вот, присоединилась бы, если видела, Оделась, побежала вместе со мной. И все? Вы что? Молодец. Нет, первый еще отвечает. Часто у женщин причиной отсутствия оптимизма является телесная лень. Телесная лень в целом у женщины — это ее природа. Все женщины, тело расслаблено сильное у женщин. Оно само по себе такое. такое. Расслаблено. Так природа действует. Вот. И воля, телесная воля у женщин слабая. То есть им тело заставить свое что-то делать с ним очень сложно. Так природа устроена. Но тем не менее, если женщина, допустим, зарядочку заставляет себя делать, как-то двигается, это сильно помогает с точки зрения настроения. Сильно помогает. То есть настроение становится лучше. То есть насколько я так чувствую, у вас ваша проблема еще в том, что вы астенична. То есть астенизм, астения у вас, нехватка сил, внутренних сил, понимаете? Не хватает сил внутри. В этом проблема еще серьезная. Нужно как-то силенок набираться. Понятно? Давайте хотя бы гулять, выходите каждый день минут по 20 на улицу, зарядочку делать, как-то старайтесь ну, как бы над собой работать, силы копить, улыбайтесь больше, старайтесь ну, заставлять себя. И так постепенно у вас потихоньку энергия начнет двигаться женская. Она сейчас такая вся у вас спит, она спит этой энергией. Подружки есть? Да, у вас есть. Где? Вы подружка? Она улыбается вам? Да. Нормально? Да. да, она так просто на лекции такая печальная. Хорошо. Ну вот такое, такая направленность. Вот так усиливать свои силы в отношениях. Что касается в отношениях с мужем, то понимаете, как бы в этих отношениях между мужчиной и женщиной есть две составляющие. Одна составляющая ожидания а другая составляющая – это вложение. И когда ожидание очень большое, большую силу имеет, то обычно женщина она печальная в отношениях с мужем. То есть она ждет, когда же он будет за мной заботиться, когда же он будет вести себя хорошо. Она ждет ожидания, вот это вот ожидание. Заставляет быть печальным. Мужики, они все одинаковые. Никогда. Ну, то есть, ну, не соображают сами, надо им помогать. На спектакле завтра, вот послезавтра об этом будет четко говориться. Вы увидите, как мужчина воспринимает мир, как женщина. Но ну, чтобы женщины понимали, мужчине надо помогать, чтобы он о вас заботился немножко, ему помогать надо. Обращать на себя внимание, подойти, улыбнуться, чтобы он увидел, что вы есть. Понимаете? То есть, вот эта вот ожидательная позиция, она проигрывает, то есть она неправильная, она разрушает жизнь. Если вы ждете, когда он будет о вас заботиться, ну, он может, мужчина очень сильно концентрация в одну сторону, он может вообще просто забыть, что надо заботиться. Надо напоминать о себе, показать ему стучаться, что я есть, его вот эту вот узкоколейку, дорогу в одну сторону. Мчаться, пытаться его активизировать, что вот есть, я смотри, я здесь. Хорошо? Хорошо. Вот с желтенькой кофточки на, на втором стороны, Да? Да. очень сильно вы, да, много работы провели, очень много. Он пошел вверх, уже все как бы. Плохая его судьба кончилась. Вы чувствуете тяжесть сердца, когда помните, вспоминаете его, и легкость сердца чувствуете? Просто дальше молитесь, как бы, если чуть-чуть еще будет тяжесть, ну да молитесь, моему осталось совсем немного, и легкость, когда будет только легкость сердца, то можно закончить. Вы сильно ему помогли, и когда человек из жизни уходит, и близкий человек вкладывает в него силы, то Бог этому человеку потом дает жизни удачу. Если у него какие-то трудности возникают в жизни, то Бог всегда помогает этому человеку в первую очередь. Потому что помогать человеку, который ушел из жизни, своей молитвой является самым большим благочестием в этой жизни. Это даже больше, чем спасти человека от голода, допустим, и так далее. Когда человек уходит из этого мира и за него очень серьезная молитва идет, то это просто вообще потрясающе, как, как потом Бог благодарить за это. Он, он, он идет вверх, я вижу, он радостный, счастливый. Вы похожи друг на друга с ним, да? Он, угу. он такой немножко пониже вас ростом, да? Ну как бы, ну не такой высокий какой, да? Чуть-чуть выше, ну как мужчина просто, да? Я вижу, у него широкое лицо, широкое лицо такое, да? Да, он вверх, все, он довольный. Отлично, все обрадовалась, молодец. Давайте желтенькая копточка. Очень не я, как бы, считает, Любит что... значит если контроль. Мне, мне считает, что я могу ну, все Но ну, все мужики такие. И мне это тяжело, что... Потому что вы женщина. Поэтому вам это тяжело. Почему не тяжело? Потому что вы женщина. Я не знаю, как это сделать так, чтобы мы нельзя. Вот посмотрите, мы вчера говорили, что в отношениях один человек имеет больше достоинства, другой меньше. И везде так. У кажд в каждой семьи одно и то же. Всегда. Тот, который меньше достоинства имеет, он в отношениях страдает от несправедливости. А тот, который имеет больше достоинства, он страдает от несовершенства близкого человека, как он считает. И причина, почему он так считает, потому что он гордится собой. То есть он не видит своих недостатков, а видит недостатки близкого человека в основном. И у вас такая ситуация в жизни. То есть вы берете от него энергию любви. То есть вы его больше любите, так? Но если одинаково, тогда и достоинство было бы одинаковое. Почему вы унижены перед ним в отношении? Когда смотрите, так работает система: если любовь идет в какую-то сторону, то тот человек, который отдает любовь, он начинает гордиться собой, а тот, который принимает, становится как ватрушка. Он теряет силу. Вы теряете силу в отношениях, он приобретает. Значит, вы привязаны к нему больше, он больше вам дает свою любовь. Вам хороший человек достался? Вы мечтали о таком? Хорошо, наполовину. А, а он сколько вас оценивает, сколько процентов? Он говорит, что А, такую всегда хотят? Такую? такую, как вы? Да. Так. А, все, все, все, я понимаю. Я понимаю. Так, стоп, стоп. Сейчас я подумаю еще. Вы когда с ним познакомились, вы его любили? Нет? Сильно так нет? не нормально, нормально. Я понимаю, о чем вы говорите. Ну? Да? Ну, молодец, крепкий, значит. Так. Оббил он, да, неожиданно тогда. да? Бывает такое, что сделают, Отбивают друг у друга парни, девушек. Так, и? И Вы его никак не воспитываете ну, в отношениях. А он воспитывает вас пустой? Все время, все время, все время все ну у вас у вас нормально движется вот этот вот обмен энергии любви. Еще не установилось, кто из вас будет кого мучить, пока не установилось. Так есть вот такая вероятность, что вы его будете мучить. Очень большая, потому что, похоже, он вас любит больше, чем вы его. Он, он любит больше, но он при этом и гордится больше собой. Это неустойчивая позиция, поэтому, ну, скорее всего, вы будете в этих отношениях крепнуть, а он слабеть. И вы будете больше гордиться, а он меньше. Просто вы еще не живете вместе, поэтому у вас немножко так все, ну, не классически. Ну, похоже, что вы его пересилите станете сильнее в отношениях с ним будет семья семья потом дети будете мучить друг друга как и все в этом мире вот так это будет то есть сейчас идет сказка то есть он, он завоевал аленушку то есть морду набил вотфею бессмертному Аленушку завоевал. Это сказка была. Потом сказки конец, то слушать молодец. Сказка заканчивается потом. Все. Начинается жизнь. А в сказке о жизни ничего не говорится. В сказке говорится только о сказке. Поэтому о жизни означает мучиться вместе. Вот это вместе это главное. Да. Чтобы быть вместе, нужно правильно жить, чтобы наслаждение, которое вот между вами находится, оно через четыре года, его почти не останется. Ну, где-то три с половиной года у вас есть, чтобы научиться служить друг другу. А в это время будет просто вот эта энергия любви, Богом подаренная, это демоверсия называется, знаете, демоверсия что-то? Try and buy. Ну, то есть Бог дает вот эту энергию любви, то есть, пожалуйста, попробуйте, вот, смотрите, энергия любви есть, смотрите, хорошо работает. Некоторые люди берут какую-то вещь, да, попользовались и в магазин сдают назад. Это нечестно. Понравилась вещь? Покупай. Вот Бог дал энергию любви, вы попробовали, вам нравится друг друга. Мне хорошо с тобой, и снегопады в дождик проливной. Хорошо, замечательно. Все, Теперь сам попробуй так жить, чтобы энергия любви двигалась бескорыстно в отношениях. Любовь должна опять жить, дальше начать жить уже с помощью вашего служения близкому человеку. Что такое служение? Это принять, что он вас критикует, мучает, все это принять. И по-доброму, по прощать его, по-доброму к нему относиться. Потому что он критикует от несовершенства. Он боится потерять, то есть он контролирует приобретение. Он не будет доверять, доверять Он говорит всем женщинам, не доверия. Видите, он не развитый, значит. Он боится, не развитый. Видно, нагулялся лишнего. Теперь нет женщинам доверия. Всегда, когда человек гуляет, он видит женщину в не сам в лучшем свете. Поэтому доверия нет. Значит, осквернен, он осквернен неправильным отношением. Но если вы будете молитву читать, духовной практикой заниматься, он успокоится, увидит, что можно доверять. А доверять. Это уже потихоньку, как бы поймите, что надо договариваться, кстати, об этом тоже, еще перед семьей. Если он вас возьмет замуж, вдруг увидит, вы что-то делаете там, молитесь. Может быть, опасно, будет страшно. Надо это все заранее обговаривать, пока он вас любит пока верит. Он на все будет согласен. Понятно или нет? Видите, очень хороший вопрос был. Очень хороший вопрос, потому что люди часто... Ну, как бы, мы когда встречаемся, мы видим что? Поверхность человека. С поверхности все хорошие. Вот с поверхности все хорошие. Но внутри все... У всех есть трудности, у каждого своя, своя трудность, у каждого человека. С, сверху у нас отношения вроде бы хорошие сначала, потом начинаются трудности. И человек думает, а чё, зачем это мне нужны, эти трудности. А все мужчины имеют трудности, все женщины имеют трудности. Причем свои трудности вы мне не рассказываете. Вот, допустим, что вы обидчивая, вы не рассказываете мне. Вот, Вы не рассказываете мне это. Также вы мне не рассказываете, что вы а, тоже м, запоминаете все его неправильные поступки, потом ему об этом говорите все время. Ну, то есть видите, то есть, когда человек говорит о своих недостатках, он Говорит это, ну, ну, есть, Олег Геннадьевич, у меня такой недостаток, такой хорошенький, такой добренький. А недостатки другого, такое? Вот. Видите, как мы мир интересно воспринимаем? То есть мои недостатки, они такие хорошие, такие мягенькие, добренькие. А недостатки другого, извините. Это не только вас касается, мы все такие, одинаковые. Но надо просто понять, что недостатки... И другого человека, и мои, они одинаковые. Просто восприятие разное. Вот вы с ним друг к другу подходите идеально. Вы одинаковые вообще с ним полностью. Полностью одинаковые. Он ревнивый, вы мнительное. Вот его ревность, она означает ваш страх перед будущей жизнью с ним. Вот он вас ревнует, как бы, он думает, боится, что вы его будете изменять. Это... Это выражается в вашем сознании как страх о том, что как, как я с ним буду жить. Это одно и то же. Одно и то же чувство правильное в мужском женском характере. Все, все одно и то же. У него психика волевая, сильная такая, настойчивая в делах. Он так своего всегда добивается. А у вас она в отношениях такая же. Вы его еще задолбаете. У вас волевая очень психика, вы всегда заламываете человека, с которым будете общаться, вы его заломаете на лопатки. лет через шесть. Женщина постепенно заламывает мужика, а потихоньку, потихоньку он становится подчиненным. То есть она завоевывает потихоньку, помаленьку свое пространство, потому что ну, как бы психика у женщины в шесть раз сильнее, чем у мужчин. Близ, близких отношениях и он не может с ней справ, справиться как бы он вроде бы сильный но с женщиной справиться невозможно Потому что она может обижаться успокоить ее очень трудно если она у нее настроение испортилось это до несколько дней мужчина сразу все проходит он уже пять раз извинился она еще не отошла от обиды так женская психика работает она более твердую такую неподвижную природу имеет тягучую и поэтому мужчине очень трудно воевать с женщиной, нереально просто. Поэтому, кого защищать будем, вас или его, в этих отношениях? Не надо никого защищать, надо понять просто, что ваша сейчас позиция оборонительная, она неправильная. У каждого человека есть свои недостатки, и они совпадают, его недостатки с вашими. В отношениях всегда включаются одинаковые недостатки. Причем есть такие исследования, что человек, допустим, проявляет какие-то недостатки в отношениях. Потом он идет в другие отношения и другие недостатки проявляет. Те недостатки, которые были раньше, в нем на какой-то процент только проявляются. Появляются новые недостатки. Почему? Потому что новые отношения. К каждому человеку положены какие-то недостатки от вас. И вы их проявляете вместе с ним в отношениях. То есть мы помогаем друг другу мучиться. Отношения, часть, часть нашей жизни в отношениях — это страдания, необходимые для развития Личности. Спасибо вам. Спасибо вам, что вы такая разумная, все понимаете, как надо.